Всем привет! 7 мая в очередной раз будут короновать Владимира Путина, который героически выиграл схватку с самим собой на перевыборах в марте. Скоро бессменный национальный лидер в четвертый, а на самом деле в пятый раз официально вступит в должность президента Российской Федерации, а тщательно выстроенная им коррумпированная система продолжит разрушать страну. И нам могут сколько угодно рассказывать о том, насколько велика поддержка царя. В России все еще живут 53 миллиона человек, которые за него не голосовали, и все эти люди хотят лучшего будущего для себя и своих детей, хотят жить в свободной, богатой и процветающей России. При Путине обо всем этом не может быть и речи, и первый месяц с момента его переизбрания это прекрасно показал. Миллиарды рублей по-прежнему тратятся на войну в Сирии. Депутаты, не стесняясь, домогаются до журналисток. СМИ продолжают лгать, а ни в чем не повинные люди гибнут в огне. Мы против такой стабильности. Мы не дадим Путину сделать из нас рабов, которые еще шесть лет будут терпеть это мракобесие. У нас есть требования. Они конструктивные, простые и легко выполнимые. Теперь первая часть вашего вопроса была... Мы требуем борьбы с коррупцией, бедностью и неравенством. Мы требуем вернуть выборы. Мы требуем свободные СМИ интернет. Мы требуем освободить политзаключенных. Мы требуем право на митинги. И мы хотим, чтобы голоса всех граждан, которые не согласны с политикой Путина, были услышаны. Скоро мы подадим уведомление в Смольный о том, что 5 мая мы выходим в поддержку своего права быть гражданами России. Присоединяйтесь к акции. Давайте покажем Ленинградцу Путину, что власть в России – это ее народ, а не преступная банка. Да.